Всем привет! Это видео о том, как восстановить поврежденную или удаленную базу 1С на примере 1С предприятия 8.3. Продукты компании 1С являются таким же программным обеспечением, как и любое другое. Информация, которую пользователи вносят в свои базы данных, сохраняется в файлах, из которых можно создавать резервные копии или восстанавливать в случае повреждения или удаления. Часто для этого достаточно встроенных в 1С предприятие инструментов.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 Для лучшего понимания того, каким образом происходит восстановление поврежденных или утерянных баз 1С, давайте ознакомимся с файлами, в которых они сохраняются. По умолчанию каталогом информационной базы, в котором кроме файла самой базы 1С сохраняются все файлы, которые имеют к ней отношение, является папка с названием Infobase. Ее место хранения указывается пользователем во время создания базы. В этой папке хранятся все файлы, которые имеют отношение к данной базе данных к таким файлам относятся. 1cd файл. Файл самой базы данных, который по умолчанию имеет название 1cv8.1cd. Данный файл включает в себя все данные, которые внесены в базу данных, а также их конфигурацию. Файл cf, cfu, cfl, dt, epf и так далее. Это конфигурационные файлы базы данных. Файлы log, lgf, lgp, ELF лог файлы. mxl файл табличных форм базы данных 1s. grs файл графических схем базы данных 1s. GEO файл географических схем базы данных 1s и так далее. Признаки и причины повреждения базы данных 1s. Признаки повреждения базы данных 1s могут быть самые разнообразные. Это сбои при работе с базой или ее внезапное закрытие, зависание, разнообразные сообщения о наличии ошибок во время работы с ней или при запуске. Часто 1С предприятие, сообщая о наличии ошибки при выполнении операции с информационной базой, так и описывает ее. Файл базы поврежден. Причины повреждения базы 1С могут быть физического или логического происхождения. Последствия физических причин повреждения баз данных самые тяжелые так как связаны с повреждением носителя информации, на котором хранятся данные. Логические повреждения баз происходят в результате сбоев в работе программного обеспечения и могут быть исправлены. Создание и восстановление из резервной копии базы 1С Мы уже множество раз упоминали об этом в наших видео, о том, что лучшим способом сохранить данные, есть создание их резервной копии. Для базы 1С данный способ также актуален. Чтобы создать резервную копию базы данных 1С, Запустите 1С в режиме Конфигуратор. В окне Программы в режиме Конфигуратор перейдите в меню Администрирования – Выгрузить информационную базу. После указания папки для выгрузки информационной базы, она будет сохранена в файл с расширением DT. Чтобы восстановить базу данных 1С из резервной копии, запустите 1С в режиме Конфигуратор, как указано в предыдущем пункте, и перейдите в меню Администрирования Загрузить информационную базу. Выберите DT-файл резервной копии базы и загрузите его. Восстановление поврежденной информационной базы 1С. В случае сбоя в работе информационной базы и возникновения описанных выше ошибок или других симптомов, паниковать не стоит, так как в большинстве случаев база 1С восстановима. Осуществить это возможно с помощью встроенных в платформу инструментов постановление с помощью конфигуратора. Для устранения ошибок базы 1С в ее конфигураторе предусмотрена функция «Тестирование и исправление». Чтобы воспользоваться ею, запустите 1С в режиме «Конфигуратор» и перейдите в меню «Администрирование», «Тестирование и исправление». Укажите параметры тестирования и исправления базы данных в открывшемся меню. И нажмите «Выполнить». Результаты тестирования будут отображены в нижней части окна конфигуратора. Восстановление с помощью инструмента chdbfl.exe. В каждой версии платформы 1С предприятий есть утилита, которая предназначена для отладки поврежденных информационных баз. С внутреннего меню платформы доступа к данной утилите нет. Но она устанавливается вместе с установкой платформы. Чтобы запустить ее, перейдите в папку, в которой установлена платформа 1 s на вашем компьютере. Как правило, это папка на диске C, файл Files 86, 1CV8, 8.3.8.1652, папка bin. В данном случае 8.3.8.1652 – это номер релиза платформы, который может быть разный для разных релизов. Найдите и запустите в данной папке файл chdbfl.exe. Это и есть утилита отладки информационных баз 1s. После запуска утилиты укажите с ее помощью файл базы данных, нажав троеточие справа от поля Имя файла BD и поставьте галочку возле функции Исправлять обнаруженные ошибки. Задав необходимые параметры, нажмите кнопку Выполнить. Все обнаруженные ошибки и другие действия утилиты будут отображены в окне chdbfl.exe. Восстановление с помощью HEX редактора В особо сложных случаях или если предыдущие два способа отладки информационной базы не принесли желаемого результата, теоретически восстановить ее можно с помощью HEX редактора. Для этого необходимо открыть в HEX редакторе основной файл базы данных с расширением 1cd. Для его восстановления потребуется использовать специальные HEX редакторы с функцией редактирования. Их много. Как пример можно использовать WinHex. Ссылку на него я оставлю в описании. Минусом данного способа есть то, что этот способ исправления поврежденной базы 1С могут осуществлять только опытные и разбирающиеся в HEX специалисты. Специалист по восстановлению данных сможет увидеть наличие и степень повреждения файла базы. Как восстановить удаленную информационную базу 1С. Если в результате случайного удаления, при установке операционной системы, форматирования жесткого диска или другого носителя информации, на котором хранилась база 1С, она была утеряна, то восстановить ее можно с помощью Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу, с которой можно скачать программу, будет в описании. Для этого запустите утилиту и выберите диск, с которого удалена база 1 s Кликните на нем дважды. И укажите необходимый тип анализа. После окончания процесса анализа найдите с помощью программы папку с файлами информационной базы и восстановите их. Предварительно добавив к списку восстановления. После восстановления добавьте восстановленную базу в 1s и откройте ее. Или откройте нужный файл базы с помощью меню 1S, файл, открыть. Аналогичным образом можно восстановить утерянный файл резервной копии информационной базы 1S с расширением DT. Все описанные в данной статье способы восстановления базы данных 1S показаны на примере платформы 1S предприятия 83, но эта информация также актуальна для других программ и конфигураций платформы. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Задавайте интересующие по видео вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.